Я хочу открыть новую рубрику Собирать ее по-своему развитие просто не могло бы существовать Вы Чувствуешь себя счастливым Главная полезная привычка, которая сделает вашу жизнь совершенно другой Всем привет! Меня зовут Алена Ивона И этим видео я хочу открыть новую рубрику Будет она называться «Капсульная полка книг» Все вы уже, наверное, знаете, что такое капсульные гардеробы, посмотрели огромное количество видео, но, кто не знает, я расскажу. Смысл капсульного гардероба в том, что ты берешь 5-6 трендовых вещей этого сезона, комбинируешь их между собой и получаешь в итоге 12-15 образов, а то и больше. Но прошу не путать базовый гардероб с капсульным. Если капсульный актуален в течение этого сезона может быть нескольких сезонов, зависло то базовый гардероб может быть вам полезен многие-многие годы. Так вот, моя рубрика «Капсульная полка книг» основывается на том же принципе. Смысл капсульной полки в том, что темы всегда будут одни, а книги под эти темы будут всегда разные. У каждого они могут быть свои. Я сейчас приведу темы тех областей нашей жизни, которые нам нужны для саморазвития, и под эти темы я подберу книги которые, на мой взгляд, будут полезны вам и которые есть у меня, которые я прочитала, которые мне интересны. Если вам что-то понравится, буду рада, если вы прочитаете. Вы в то же время можете взять определенную тему, которую я затрону, и взять со своей полки какую-нибудь другую книгу, которая будет подходить под эту тему. В этом-то и смысл капсульной полки, вы можете собирать ее по-своему. Итак. Первая тема, без которой саморазвитие просто не могло бы существовать, на мой взгляд, это постановка целей. Самая подходящая книга с моей капсульной полки это Брайан Трейси «Достижение максимума». Чем примечательна эта книга? У Брайан Тейси был огромный жизненный опыт и он очень любил читать книги и если он чем-нибудь занимался будь это продажи, открытие бизнеса и тому подобное и все чем он занимался, он на эту тему читал огромное количество книг, то есть он один из тех людей, который читает очень и очень много. В этой книге Брайан Трейси собрал принципы из совершенно разных жизненных областей, такие как психология, философия, бизнес, экономика, религия. Все, о чем он читал, все, что он изучал, он собрал в единые принципы, которые накладываются на жизнь каждого человека и которые помогут нам применить их на практике и становиться лучше. Конкретно в этой книге огромное количество полезной информации, очень много упражнений, то есть ты будешь не просто читать, ты будешь применять эти знания на практике и учиться разбираться в самом себе и ставить цели. Попрошу заметить, что она называется достижение максимума, стратегии и навыки, которые разбудят ваши скрытые силы. Пожалуйста, не путайте эту книгу вот с этой книгой. Эта книга ⁇ это просто деньги на ветер. Я сначала купила эту, тут она называется ⁇ Достижение максимума 12 принципов ⁇ но она очень неинтересная, не полезная. Обратите внимание конкретно на эту. Эту не покупайте, она не нужна. Это ошибка. Следующая тема, без которой саморазвитие практически невозможно, это тема планирования. Планированию обязательно нужно ути, учиться. Это не то, что ты выписываешь список дел на день, выполняешь его и чувствуешь себя счастливым. Нет, планирование – это процесс, в котором ты заглядываешь свои долгосрочные цели и относительно этого выстраиваешь э, план на день, на неделю, на месяц и тому подобное. И отличная книга для того, чтобы этому научиться, это Стивен Кови «Главное внимание к главным вещам». Все вы, наверное, знаете Стивена Кови. Он написал замечательную книгу «Семь навыков». И если она вам понравилась, и вы заинтересованы жить по тем принципам, которые Стивен Кови там описывает, то эта книга просто must have. Она демонстрирует нам, как важно планирование. В этой книге даже есть иллюстрации того, как нужно планировать на неделю, как планировать, глядя на свои долгосрочные цели, как это важно, как вообще планирование создавалось, какие трансформации оно претерпевало. То есть, если раньше планирование в советское время достаточно было написать список дел на день и выполнить его, то сейчас с учетом огромного количества информации, интернета, все становится гораздо сложнее, мы очень часто распыляемся на те или иные вещи. Так вот, именно благодаря этой книге ты сможешь научиться сфокусироваться на том, что действительно важно. Поэтому она так и называется – главное внимание главным вещам. Итак, цели у нас есть, планы написаны, но дела, которые накопились у нас после многочисленных откладываний, они никуда не делись. И с ними нужно разобраться. И здесь отлично подойдет книга. Дэвида Алина «Как поддерживать дела в порядке». Лучше начать читать, конечно, с его первой книги, которая называется «Как привести дела в порядок». Об этой книге я уже снимала видео, просто оставлю ссылку вот здесь. И перейдите, посмотрите э, основные его принципы, как он рекомендует вести свои дела. Много о ней в не буду, мне она очень помогает. Я уже очень много дел э, благодаря этой книге выполнила и теперь я нахожусь здесь и сейчас и дела практически не тормозят мое саморазвитие но чуть-чуть тормозят потому что я не идеальна Планирование целей, ведение ежедневника по системе Getting Things Done, которая позволяет вам навести порядок в накопившихся делах, это, конечно, все замечательно. Но пора переходить к действиям, пора уже начинать делать что-то на пути к своему саморазвитию. И самое важное, над чем стоит нам всем поработать, это над полезными привычками. Самая главная полезная привычка, которая сделает вашу жизнь совершенно другой, это просыпаться рано утром. На эту тему отлично подойдет книга, которая называется «Магия утра». Этой книги, к сожалению, у меня нет в бумажном виде, но если вдруг кто-то захочет мне ее подарить, я буду ей очень рада. Основной тезис, который привезен в этой книге, это то, что очень важно, очень полезно И нужно просыпаться рано утром И время, которое появится у вас благодаря ранним подъемам, посвятить своему саморазвитию Это же так логично В начале дня мы максимально продуктивны Мы только начинаем свой день У нас еще нет никаких проблем Мы не вышли из дома И нам никто еще не испортил настроение И именно эти часы, пока вы не вышли из дома на работу пока вы не завертелись закрутились в обычных, обыденных делах. И это время нужно посвятить своему саморазвитию. То есть кто на что горазд, Кто-то будет читать, кто-то будет монтировать видео, кто-то будет писать книгу, кто что захочет. Главное посвятить утреннее время, наше утреннее драгоценное время для себя. Потому что то, что вы вложите в себя, еще долгое время будет приносить вам пользу. Конкретно эта книга дает вам прикладные инструменты, которые вы можете уже завтра начать применять. Она всеми возможными способами объясняет вам, как круто просыпаться рано утром, всеми возможными способами толкает вас, мотивирует на ранние подъемы. И я уверяю вас, после того, как вы прочитаете эту книгу, вы на следующий день обязательно проснетесь рано утром. Эта книга замечательная почему я хочу ее иметь в бумажном виде потому что эффект от этой книги плавно сходит на нет и для того чтобы снова зарядиться той мотивацией которая нам так нужна для ранних подъемов ее следует прочитать но не всю а так по диагонали то что вы выделили маркером при первом прочтении еще одна тема которая нужна нам в саморазвитии это правильное питание чтобы Начать правильно питаться, замотивировать себя на правильное питание или подчерпнуть для себя полезную информацию на эту тему, отлично подойдет книга доктора Коуэна "Диета парижанки». Не пугайтесь, я не сторонник диет и вам диеты сорекомендовать не собираюсь. Конкретно в этой книге слово диета используется только в названии. На самом деле в этой книге доктор Коуэн рассказывает нам об образе питания, о пользе здоровой пищи в умеренных количествах. Кстати, довольно интересную информацию я нашла, пока писала сценарий, о том, что сам доктор Коуэн, противник диеты Дюкана, в одном из журналов он написал как плохая диета дюкана. Дюкан на эту м, рубрику, на эту статью очень сильно разозлился, подал на Коуэна в суд. Но суд решил, что дюкан занимается ерундой. В итоге оштрафовал самого дюкана на 3000 евро, а в статье доктора Коуэна они ничего клевет чащего диету Дюкана не нашли то есть все было написано от доктора Коуэна по делу эта книга насыщена огромным количеством рецептов я даже здесь вот кучу наклеек наклеила я сделала по принципу, желтые – это завтраки, розовый – это обед, оранжевый – это ужин. То есть я посмотрела все рецепты, посмотрела, какие продукты у меня чаще всего бывают дома и выделила рецепты, которые мне максимально близки. Мне очень понравилось, что он даже затрагивает такую тему, что делать, если ты с друзьями пришел в кафе, и у тебя появляется соблазн заказать что-то неправильное. Он а, прописывает, какие блюда желательно заказать, чтобы не выходить из того принципа здоровой пищи, чтобы насытиться при этом, получить от этого удовольствие, не обжираться, не есть вредное, жирное, с трансжирами и тому подобное. После этой книги вы сразу захотите правильно питаться и откроете для себя очень много простых, очень простых рецептов для приготовления блюд. А также он рассказывает о том, почему возникают у нас приступы обжорства и как с этими приступами обжорства бороться. Следующая тема, без которой саморазвитие было бы невозможно, и эта тема затрагивает многих из нас, наверное, даже всех, это тема лени. Лень нам сильно мешает в саморазвитии, она останавливает нас, тормозит в процессе движения. И для того, чтобы в этой лени разобраться, отлично подойдет книга Владимира Леви «Лекарство от Лени». Вообще рекомендую обратить внимание на этого писателя. Это наш соотечественник, и он доктор медицины и психологии, отлично излагая свои мысли. Когда ты читаешь книгу, кажется, что ты общаешься со своим другом, у которого есть знания в медицине и психологии. Также сам автор пишет книги о, на тему саморазвития уже давно. Еще до того, как наши полки стали ломиться от зарубежных писателей. И все то, что вы читаете в книгах зарубежных писателей, вы можете найти в его книгах. плюс во всех его книгах есть упражнения и практические задания, выполняя которые вы сможете избавиться от той или иной проблемы. Конкретно в этой книге затрагивается проблема лени, откуда она появляется, действительно ли вам просто не хочется что-то делать или за ленью кроется что-то более глубокое и благодаря его заданиям вы сможете разобраться в причинах своей лени. Также в этой книге автор прикладывает порой письма своих читателей, которые пишут ему со своими проблемами. И могу сказать, что те проблемы, которые затрагиваются в письмах, которые он приводит, встречаются и в наших жизнях. И то, что он отвечает конкретно тому читателю, будет полезно и нам. Последняя тема, без которой саморазвитие невозможно, а некоторые даже думают, что саморазвитие состоит только из этой темы, это тема мотивации и самомотивации. И отличная книга, на мой взгляд, на эту тему, это Эрик Бертран Ларсен «Без жалости к себе». Это не та прикладная книга, о которой я снимала видео об Адской неделе. В этой книге Эрик Бертран Ларсон рассказывает, какое мышление нам помогает саморазвиваться, какое мышление тормозит нас в саморазвитии, что нужно делать, какие нужно делать упражнения для того, чтобы переделать свое мышление, сделать его заряженным на успех. И а, всего то, что я сейчас описала, Эрик Бертран Ларсон а, рассказывает относительно того, как он тренирует спортсменов, то есть как он спортсменов настраивает на победу, но как их мышление сильно влияет на то, выиграют они или не выиграют. Эта книга заряжена на успех, заряжена на самомотивацию. Если вы ничего не хотите делать, достаточно прочитать 10-15 страниц этой книги, и вы встанете и что-то сделаете для того, чтобы достичь какую-то из ваших целей. Надеюсь, вам понравилась моя рубрика «Капсульная полка книг по саморазвитию». Опять же, повторюсь, смысл капсульной книги в том, что тема всегда одни. А книги под эти темы подойдут совершенно разные, в зависимости от того, кто и как, и достаточно ли интересно написал на ту или иную тему. Я выбрала книги со своей полки. Вы можете под эти темы подобрать какие-то другие книги со своей полки, а может быть с интернет-магазина. Если вам что-то понравилось из того, что я вам рассказала, обязательно напишите в комментариях. Мне будет очень и очень приятно почитать. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Всем пока!